известная всем как Сой Кози Бич. Разоррился, другие на его месте открылись. Привет! Привет! Ты посмотри, насколько забита парковка. Ух ты, е-мое. Слушай, ну огонь. Класс, класс. Это улица, где живут русские танцевщицы. Остановочка на улице ⁇ это как после бомбежки. Привет, это Дом у моря Таиланд. С вами Татьяна и Алексей. И мы по многочисленным заявкам сегодня на Кози бич. Прогуляемся по Сой Рачеларун, в больше известное всем, как Сой Кози бич. Татьяна, как по вашему вы... Татьяна, Татьяна, это Алексей. Здесь пролили виноводочные. Как, по-твоему, выглядит Кози-Бич? А, Кози-Бич выглядит хорошо и солнечно. Вот видите, новые строятся шопхаусы. У людей прям, в, время, как кажется, на... вера в будущее какая-то. В то время как на Паттайя-парке <laughs> все закрыто и продается здесь, что-то даже построилось, вот, подметают, готовят к открытию. Хотя, конечно же, есть и некоторые вот, как там, шопхаусы закрытые и продающиеся. Поэтому нельзя равнять всех под одну гребенку. В то время, как кто-то говорит, что он во время пандемии разорился и уехал, и потерял бизнес, другие на его месте открылись. Ну, тоже шопхаус сдается, а рядом стоит бар и на что-то надеяться. Некоторые бары продолжают свою работу, сидят одинокие девушки. Но много на самом деле закрытых э, помещений сдается именно, выехали в бизнесе. Хотя, с другой стороны, массажка работает. Yeah. Слушай, ну клиенты, клиенты есть так, штучные, чисто? Только что вышел дяденька с массажа, я видела. Да. то есть у массажек... Я сама один раз была на массаже. За время коронавируса. Да, всего. за время коронавируса. Мне сказала женщина с почты, на, на той сойке, где почта, там очень много массажных салонов. И вот эта женщина, которая помогает паковать посылки, говорит, ну да, массажистки работают, но сейчас нет денег. Я говорю, а зачем тогда они работают? Не, ну простые тайцы-то ходят. Это иностранцев, говорит, нет, и денег, поэтому нет. Намекая а -а -а. на другой вид бизнеса <соценно> массажисток. Ну, то специфическая сойка со специфическими массажами. Все-таки там, где почта да, находится? Да. Вы недавно открылись или нет? Нет, мы открылись год назад. До этого мой друг владел им, теперь я, уже год. Как теперь ваш бизнес? Не очень? Сейчас очень плохо, ни у кого нет клиентов. А a... у вас есть вегетарианский кебаб? Uh -huh. Называется Hilltop кафе и ресторан. Вот индийская кухня. Кто хотел попробовать индийская по приемлемым кухня. ценам? Потому что в больших ресторанах индийские блюда прям стоят совсем нелояльно. Масса манкари. Спасибо, Спасибо, мы вернемся Все сразу, индийская, европейская, тайская кухня Хоть что-нибудь, да возьмите, пожалуйста да, ну, Выглядит уютно, чисто да. А без клиентов Закрыт магазин Вечно хватающих за руку индийских пошивальщиков костюмов Турагентство закрытых, тур. Закрыты. Смотри, даже надписи теперь по, это, по тайски пишут Не по-русски Тоже что-то уютное, вот комната в аренду Видишь, как симпатично Сразу запахло какой-то островной жизнью, да, с такими дорожками красивыми. Тоже еще массажка одна. Ну, а стоимость массажа не поменялась, да? Uh -huh. 200 бат в час, массаж ног. Uh -huh. Таксисты в ожидании клиентов сидят, смотрят видосики. А вот он, он ресторан, том-ям с пельменями. Да, когда-то очень популярный яблоко, негде было упасть Кокусики есть там том ям с пельменями Давай посмотрим тут конечно в этом ресторанчике блюдо вообще огромный выбор всего чего хочешь и очень много блюд которые подходят под русский вкус из русской кухни или более-менее похожи на русскую кухню и даже есть том ям с пельменями <с том-ям с крокодилом, с акулой. Но мы один раз кутили Том-ям с пельменями. Да? да, я думала, мы только смеялись над ним. По-моему, ели. Как дела? Хорошо. Нет никого, да? Нет, совсем нет. Но за 25 хорошая цена, не то, что на пляже. Да. Нам в прошлом видео так и написали, что мы дорого взяли. Ну, не время торговаться. Маунтин-бич отель. При входе в Маунтин-бич кафе работает, но ну, а сам Маунтин-бич сейчас посмотрим. Двери гостеприимно открыты. Ну, есть сертификат. Да, это очень важный сертификат, который говорит, что отель прошел все проверки и соответствует стандартам сейчас безопасности в этой ситуации. Что написано? А, то есть, что теперь Просто нужно прикинуть. им обязательно еще регистрироваться вот в этих вот QR-код. QR-код нужно отсканировать телефона и зарегистрироваться, чтобы прибыли в это место. Здравствуйте. Отель работает, да? Да, открыт. Можно забронировать на сайте? Нет, извините, можно только на ресепшн. И сколько стоит здесь сейчас? Сейчас 1200 бат. Включая завтрак? Да, это комплексный завтрак. Спасибо. Отель работает только walk -in. На вход. То есть просто зайти можно с То улицы. То и... гости с улицы. Да. Забронировать на сайте нельзя. Странно. Бассейн работает. Но гостей нет. Такой один из очень популярных у российских пакетных туристов отель. О, Смотри, какая красота у них. Целый пантеон. Необычный домик для духов а с каким-то многоруким богом. Ну, они разные бывают. Они не все домики для духов есть. Домики для привлечения удачи. Хотят очень много удачи. Вот, может китайцы еще что-то Да, пожертвуют. еще заодно китайский домик. Напротив Маунтинбич вообще все вымерло. Все сдается. Это просто закрыто, не сдается. Ожидает лучших времен. У удивительно, что.. В таких вот местах почти еще все семейные марты 7 левана работают. Потому что здесь много все равно персонала тайского. Ну, и, и в отелях, копейки. в ресторанах, и в кондо, да, да здесь да, жилые. На Бич-Роуд, где мало кто работает и никто не живет, там, да, закрываются Сеуны. На центральной Бич-Роуд, да? Да. Ну и по многочисленным просьбам опять-таки Кози Бич, отель, который прям на входе объявляет, что он открыт. И у него тоже стоит сертификат проверки... На что? Здоровье! На <смех> безопасность! Привет! Привет! <смех> Hello. Looking... Ой, вы выглядите такими счастливыми! Я пришла спросить, вы открыты? Да, мы открыты. И можно забронировать на сайтах? <смех> да, можно забронировать онлайн. Но это здание открыто только в субботу и в воскресенье. Делюкс работает все время, а этот корпус только по выходным. А, понятно. А бассейн? Оба бассейна открыты. А, всю неделю. Вы можете пойти посмотреть. <laughs> вот, порадовали. порадовали Мы дети. так обрадовались. Отель, отель открыт и ждет туристов. Основное здание работает только в субботу-воскресенье, когда большой наплыв тайских туристов. Но при этом в этом здании в основном работает бассейн все время. А Делюкс, который вот через небольшую дорожку работает открыт все время. Можно бронировать номера. Вот прям вообще шик, красота. бассейна только лишь, сами сотрудники отеля. Хотя нет, там есть отдыхающая семья. Все чисто, уютно, смотри, какие зоны, да, на, на травке. Вообще, какие молодцы, несмотря на то, что отдыхает полтора землекопа, все равно все работает вот в такую полную силу, и какие красивые фотозоны сделали. Считается, молодцы в этом плане, да, они не расслабляются. Ну и все, кто останавливался и отдыхал в этом отеле, знают, что от бассейна можно перейти в ресторан Sky Gallery который не сбавляет оборотов, и клиенты в нем никогда не заканчиваются, открыт, работает по полной. Причем он работает с раннего утра, на завтрак здесь отдельное меню, и уже на завтрак столько людей всегда приходит. И с первого дня, как карантин сняли и открылись все кафе-рестораны, и здесь уже было очень много людей, настолько соскучились по красивой атмосфере. Ну правда же красиво? любимая дорога про которую я однажды у себя видео сказала вниз то весело обижать попробуй вверх подняться что тут красиво зависла такая залипа -а, вот даже здесь можно постоять красиво но ветер какой да, сегодня и волна сильная волны ветер давай. Просто меня сегодня спросили, есть ли какое-то у меня в Паттайе место силы, куда бы я приходила и заряжалась энергией. Мне кажется, невозможно в Таиланде и в Паттайе тоже выбрать место силы, потому что оно, ну, вот просто спускаешься возле отеля и уже красиво, стой и заряжайся. Я как дикий такой человек вылез и после карантина из пещеры, ну как красиво. Чувствуешь себя туристкой? Нет. Нет. Потому что нету больше туристов. Чувствую себя на необитаемом острове. Почесали? Тебя не почесали, ты увидела, что чешут кого-то. А тебя не почесали. Еще? Все, ретрит закончен. Ну, это видно, что нет, это не бездомные, а какие-то такие. Может, есть работников, которые там сидят, продают. Что продают, кстати, здесь? Дают покататься на всяких досках. Спидбот на команде 500 да туда обратно на весь день все покажу же пока обратная дорога нормально почти дыхание сбилось вообще отлично как тут птички поют красота Птичий перезвон. Так, это мы были в Sky Gallery. Ну и последствую не менее популярное место. Это Chocolate Factory. Здесь делают они сами шоколады, десерты с шоколадом. Можно заказать какой-нибудь шоколадный подарок здесь, на день рождения. Ты помнишь, как здесь было этот пустырь? Да. Тут была такая площадка зеленая, постоянно стриженная. Вот на ней можно было гулять с мидом, таким классным на море. Но потом кто-то это купил и сделал вид классный у себя в ресторане. Цены лучше не показывали. Здесь 340 бат за черные спагетти. Да, самые простые спагетти. 220 плюс. А вот 180. Плюс это значит, не включена здесь 7% и 10% налоги за сервис и за НДС. Но десерты зато из домашнего шоколада. Вот это самое. Шоколадный. Дом. Что, дом. Ну, с шоколадным <с куполом. 242. Да, его горячим шоколадом поливают, он раскрывается, и там какой-то десерт. но вообще, десерт, конечно, красивый. То есть, романтично провести здесь вечер, очень даже красиво будет, приятно. Ты посмотри, насколько забита парковка. Что от одного ресторана, от Sky Gallery, что от Chocolate Factory. Да. Просто, как бы, вот эти рестораны, они, по-моему, наоборот даже приобрели от пандемии. Потому что, как я считаю, многие тайцы Прочухав фишку, что в Паттайе нет иностранных туристов, для них как бы открылось еще одно направление. Для туризма, <laughs> для туризма. Ну просто те тайцы, которые обычно выезжают за границу, традиционно, они сейчас никуда не ездят, ездят по стране и много приезжают в Паттайю. Я в сезон не видел таких забитых парковок. Не знаю, в Chocolate Factory мы один раз всего лишь были. Я не знаю, насколько он популярный, но в SkyGilder всегда много людей. Порой там нужно было даже стоять, ждать столик. Да. С утра до вечера популярный. For us. это похоже на такой же ресторан, как в Чоколад Factory или Да, тоже вид на море. Мы не были внутри еще ни разу. Давай зайдем. Just open. Very beautiful. М -м, крутая кофе-машина стоит. Hello. <laughs> Какие симпатичные официанты. <laughs> Традиционно еще одно инстаграмное место, каким и должен быть общепит бизнес сейчас. Нужно прийти не только поесть, но еще и пофотаться обязательно. Там еще наверху у них есть веранда. О. Ну, наверное, это читается The Forest by the Sea, то есть лес возле моря. Ну, написано, конечно... Ну, оно выделено, смотри, они, то есть тут как бы двой, двой, двойное название. The mm -hmm. Forest by the Sea и Forest yeah. by the Sea, то есть для отдыха около моря. Круассаны по 65 батов, мороженка по 79. Ну, кофе стандартно от 80 до 150 батов. Чай, это вообще очень дорого в Таиланде пить чай. Алмаз депонис. Так, она сказала, что в основном японская. Но картинок нет, поэтому трудно понять, что здесь такое. В среднем цены от 150 до 250. Ну, в общем, без картинок трудно, я бы не выбрала, потому что я не знаток названий японских. О, картинки, вот. Я могу выбрать из трех блюд. А, вот оно как. Еще просто фотозона. Столиков нет, но можно сфотографироваться. Форест. Или Форест. Инстаграмишь? Да, инстаграмишь. Надо же всем рассказать. Пусть okay. Приходят. Вот так сейчас. Бац, Инстаграм, то тебя Максимов. Кстати, я совсем недавно уже гуляла по этому району и показывала все у себя в сторис. Вместе со мной мои подписчики пили кофе, наслаждались пением птичек. Так что кто-то уже впервые вас посмотрел. Пойдем тогда сходим еще дальше, с А, да. Я забыла. Какие-то веселые ребята что-то грузят. весело грузят. И похоже, там еще один открылся новый какой-то, ресторан или что? Вот тут что-то строят, смотри. В общем, что бы тут ни было, оно уже другое. Новое. Есть повод через пару месяцев прийти и посмотреть, что же тут у них получилось. Может, даже через пару недель. Быстренько они, так смотрю, да. работают. Не по-тайски, быстро все. Так, что у нас там дальше? Ну дальше больше ничего. Там в конце еще есть Royal Waruna Яхт Клуб. А, ну, яхтенный клуб, а, и у, у них как раз есть пологий спуск к морю, не надо пласти по лестницам, как здесь. Вот. Но туда вход только для членов яхтенного клуба, поэтому... Если у кого вы... есть своя яхта? Нет, там небольшие яхты, они тоже называют яхточками вот эти вот маленькие лодки с парусом. Может, а. ты наблюдала когда-нибудь здесь, э, сквозь Кози бич как такая группка маленьких лодочек, да? Рег... мини-регата мини какая-то выходит. Это вот как раз вот с этого королевского яхтенного клуба. А. Обратите внимание, при том, что Кози Бич вот там в верхней части фактически вымер, внизу здесь нет свободных парковочных мест. Все благодаря вот этим ресторанам, в которых едут просто толпы людей из Бангкока и так далее. Ну и, ну и? время удивительных историй. Что? Когда я приехала в Таиланд в Паттайю первый раз. По туру в 2004 году. Плюх, у меня смотрите, он взял за руку такой. О, о сейчас он начал. Я даже с него по краю идешь, <свят> я схватил на автомате, чтобы ты не упала, Это у меня такой рефлекс держать тебя. <свят> не бойся, я не расскажу ничего страшного. <свят> <свят> в общем, я приехала по туру в 2004 году и жила в отеле Island View, который был вот здесь и которого ага. теперь нет, теперь тут корпус Козьбич. То есть ты у нас успела побывать туристкой в Таиланде, в отличие от меня? Да, я была две недели туристкой, прям настоящей, Флёво. по всем экскурсиям ездила. Клево. Да, а я сразу на работу приехал, блин, <с el -gas> пахать. <с pre -screaming> ну, фруктовые рынки, логично, все позакрывались. Вот это одна из старейших кафешек, не всегда иностранцы отдыхали. Да, все, кто работал для экспатов, для немцев для итальянцев англичан все эти кафе так и работают хоть они уличные хоть они закрытые открытые дорогие дешевые ко всем продолжают ходить ну, поддерживают своих любимых свои любимые бизнесы Остановились на перекрестке Соев про Тамнафи Тапраи. Здесь уже закончились ремонтные работы. А вчера ночью тут просто была катастрофа. Асфальт издулся. Он и сейчас видно, что он буграем пошел. В общем, где-то под землей что-то прорвало, вымыло, и асфальт начал играть. Из-под него в разных местах стала выходить вода. Асфальт как будто дышал. Ну, соответственно, провалился в некоторых местах. И вроде сейчас заделали. Ну, в общем, все, труба, новые дороги, здесь труба. Yeah, yeah. yeah. uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Говорит это, на большом байке можно тут навернуться и хорошо разогнаться. Тут появились такие это, бугры на дороге, незаметные со стороны. Да, точно. Вот мотобайкер сразу подметил проблему, что теперь аварии здесь будут на байках. Остановочка на улице Топрая. Здесь тоже было несколько отелей туристических и вот один из них это Рита Резорт по просьбам трудящихся остановились около него. Симпатичный у него фасад. Ну и? Наверное, не работает. Тут проветривается. Ну, двери открыто, что проветривается, но. Ну, понятное дело, потому что в него тайцы не приезжают отдыхать, он мало интересен. Тут пляжа нет, моря нет. Темнота. Ладно, пойдем. Он похож на королевский дворец, да, красивый такой весь. И как в музей туда так заглядываешь, там темно, какие-то статуи. Ладно, мы не пойдем, понятно, что он закрыт. Шарахаться по закрытому отелю желания нет. только что были там, и плюс-минус напротив находится отель Зин, Зайн? Зин. зин. зин. Ну, зин. Зайн есть на севере, а это больше Зин Зинь. И он, очевидно, нашел своих клиентов в этот период, он открыт, работает сейчас отсюда, вышла группа, а может это просто группа сотрудниц. Конец рабочего дня, да, а, но ну, тем не менее он открыт, и вот ночка в нем стоит 550 бат, начинается от 550 бат. И с 7 рядом, и 7 работает, рядом. не закрылся. Ну как бы 7 это что закроется, там дальше есть кондики, вообще, ай, мы к вам зайдем сейчас. Вот, а вы вымерли, вымерли, я. тут как бы это, где не встань, везде знакомых найдешь. Так вот о чем я. Здесь на этой улице много таких разных мини-отельчиков. И вот тут как раз 50 на 50. Какие-то отельчики э, закрыты, какие-то открыты. Ой, слушай, нас попросили еще заехать там в Сойках. В глубине есть один отель, такой не очень популярный, но там тоже наш останавливается. Давай поедем. Так, это седьмая Сойка табраи Это улица, где живут русские танцовщицы? Да, здесь есть один у них house. Ну, и на этой, может, на какой-то соседней. Ну, я помню, помню, да, здесь Вот их до девочки. О, здесь какой кондик. Мы давно здесь не ездили, построился. Наверное, уже давно построился, но он строился долго и я... удивлен какой-нибудь большой вышел. Это Аркадия. Аркадия. Аркадия два проекта рядом стоит. В каком-то из них живет. Наша подписчица Елена Мастерова, каком, не, не знаю точно, Елена, напишите нам, какой из них ваш. Это Аркадия Бич Continental, Контик, да, в большей степени, а следующий Аркадия Бич Резорт. Тут рядом инфраструктура теперь супер, здесь огромные фэмили и прачечная классная, макашницы приезжают постоянно с какой-то едой. Да, по вечеру. Даймонд кондоминиум мы здесь жили сколько? Год, полтора? Полгода. А, полгода всего лишь, ё-моё. Но там прикольный был бассейн, там классно было около бассейна вести прямые эфиры и вообще снимать. Ну, квартира у нас тоже была красивая, угловая, полностью стеклянная. И на балконе росло дерево. Вот он, добрались. Кока Как сюда люди ходят далеко? Очень неожиданный выбор, да, в отеле? Как-то не ближний свет сюда идти. Коко-резорт и ресторан. Коко. Или Коко. Коко. Я думаю, Коко. Здравствуйте. Здравствуйте. Как я могу и вам open... помочь? Вы открыты? Да. Вы смотрите комнату? И ресторан, и ресторан тоже открыт у вас? Да, открыт. Now have customers? Сейчас есть постояльцы? Да, у нас есть. Сейчас только местные, да? <laughs> Тайские. Тайские? Да, да, только местные. У вас тоже еще есть и на один месяц? Да, тоже есть. И сколько стоит одна ночь? Начинается от 500 бат. Это с завтраком? No. Без завтрака. Okay. Okay. Can I look? Можно посмотреть? Да, конечно. Красиво, спокойно, красиво. тишина. Может быть, да. поэтому сюда люди приезжают? Да, точно. Тишина здесь какова. вообще, смотри, здесь города не слышно. Семейное мероприятие, да, так все это хозяин встречает Мои подписчики попросили показать отель, раньше они здесь останавливались Потому что сейчас они скучают, хотят приехать, но не могут О, спасибо вам большое, и вашим подписчикам, это подписчикам тоже Это посетители из России, а мы здесь живем Удачи вам И вам тоже Такой симпатичный, миленький семейный отель ну и написано ресторан, может быть люди в ресторан приезжают просто по каким-то причинам, может ресторан какой-то особо хороший. Мы вновь вернулись на улицу Тапрая и остановились этого ресторана ТВР на 8 подков. А почему здесь? Потому что мы любим этот ресторан и все, всегда всем рекомендуем и его. Покупаем всякие вкусняшки здесь домой. А сейчас приехали как раз зачем? Мы приехали за квашеной капустой, за Адыгейским сыром. Адыгейским сыром. Yeah. В общем, все, что есть, все возьмем. И еще мы здесь в прошлый раз, кстати, кушали э, очень-очень вкусный там ям. Почему именно здесь? Многие Потому спрашивают. что я приготовила. Ну, вот все рассказала многие просто спрашивают типа почему в русском они а в тайском заведении ну потому что во-первых здесь готовят не сколь не хуже всякие том ямы чем в тайском заведении раз а во-вторых здесь можно приготовить на специальных курсах что мы сделали у Тани на канале и ссылочка будет сейчас вот здесь в описании перейдите посмотрите там полностью процесс приготовления том яма фактически даже без клейки без остановок мне телезрители уже пишут телезрители <звы> <звы> зрители мне зрители уже пишут что они повторили рецепты там ямы ям и уже все сделали, отчитались, скинули фоточки, так что все работает. Так что переходите, смотрите, учитесь готовить Том-Ям. Там рецепт специально подан так, чтобы было понятно и была возможность приготовить вам его дома в России. Прошу вас. Хорошо. А еще у них тут есть рядом флауэр можно заказать точки. Ну, сейчас он, вот, смотрю, закрыт, поскольку, видимо, спрос небольшой, но есть WhatsApp, который работает, или Facebook, или Instagram и вам привезут. Бесплатная доставка. Смотрите, прикол, у них узнаваемая машина с надписью авиабилеты, букеты, котлеты. Доставка. Ну все, набрала. Ну пойдем. Я хорошая хозяйка, как в рекламе. Я тут пельмешек напекла.